Эй, психопаты канала Немиркин! Чувствуете ли вы, что у кого-то из ваших близких есть внутренняя борьба, с которой они борются каждый день? Или, может быть, это тоже ты? Многие люди сдерживают свои эмоции и скрывают свои проблемы только от самих себя. Скрывать свою депрессию может быть изнурительно. При длительном отсутствии необходимой помощи эти чувства могут перерасти в состояние отчаяния и изоляции, из которого им может быть трудно выбраться. Скрываете ли вы или ваш близкий человек депрессию? Вот некоторые признаки того, что кто-то скрывает свою депрессию. Номер один. Они пессимистично смотрят в будущее. Чувствуют ли они безнадежность в отношении своего будущего? Когда вы спрашиваете людей с тайной депрессией об их планах, они либо ведут себя пренебрежительно, резко, либо избегают. Но, по правде говоря, эти люди часто изо всех сил пытаются найти смысл в своем будущем и вместо этого рассматривают его в негативном свете. Вероятно, они много думали об этом, но, похоже, в конечном итоге им всегда не хватает смысла. Эти чувства проистекают из чувства неполноценности и могут причинять душевные страдания как им самим, так и их близким друзьям. Номер два. Им трудно сосредоточиться. Часто ли вы теряете их внимание, когда разговариваете с ними? Не слишком ли часто они теряют ход своих мыслей во время разговоров? Это свидетельствует о проблемах с памятью и концентрации внимания, что является распространенным симптомом депрессии. Это ухудшенное состояние памяти еще больше затрудняет им честный разговор со своими друзьями и семьей. Поскольку им трудно и утомительно формулировать это, они в конечном итоге отодвигают свои мысли в сторону и еще больше скрывают свое бремя, что не решает никаких проблем. Это помогает, когда вы можете создать безопасное пространство для вашего друга для честного разговора. Терпение к их рассеянным мыслям дает им уверенность в том, что вы всегда рядом с ними. Номер три. Их тело претерпевает большие изменения. Жалуются ли они на боли и ломоту во всем теле, несмотря на отсутствие внешних повреждений? Хотя депрессия – это в первую очередь проблема психического здоровья. Она может проявляться и в нашем организме. Набор или потеря веса – это некоторые признаки депрессии, а также боли в спине, проблемы с пищеварением, головные боли и хронические заболевания. Исследования показывают, что люди с замаскированной депрессией более склонны к общей боли, чем те, кто не страдает от этой болезни. Итак, если они испытывают необъяснимые боли и находятся в постоянном подавленном настроении, возможно, они сталкиваются с депрессией. Номер четыре. Они становятся необычайно тихими. Не кажется ли вам, что их энергия иссякла, казалось бы, без всякой причины? Хотя иногда просто нечего сказать, это нормально, но долгое молчание может быть признаком того, что внутри что-то шевелится. В то время как вопрос о том, все ли у них в порядке, может временно вернуть их разум к реальности. Они в конечном итоге прибегнут к обратному к тому, чтобы держать все при себе в качестве механизма преодоления трудностей. Они могут не чувствовать грусти как таковой, но вместо этого испытывать всепроникающее чувство страха и пустоты, внутренне спрашивая себя, какой в этом смысл? Несмотря на то, что они пытаются казаться нормальными и могут успешно это делать, наслаждаться беседой с друзьями по-прежнему трудно. Вместо этого они предпочли бы уединиться в тишине. Номер 5. Они поддерживают разговоры на поверхностном уровне. Не кажется ли вам иногда, что они воздвигли кирпичную стену? Люди с тайной депрессией могут наслаждаться и вести нормальные разговоры, но когда вы задеваете их самую сокровенную неуверенность, они могут снова почувствовать жгучую боль, которая заставляет их снова спрятаться. Чувства предательства из прошлого могут всплыть вновь, возвращая их к тому, как плохо было в то время, когда они ощутили на себе всю тяжесть удара. Хотя их самообладание не покидает, и они не срываются и не набрасываются, они будут придерживаться утешительных безопасных тем, потому что знают, что эти темы никогда не причинят им вреда. И номер шесть, они улыбаются, чтобы скрыть свою боль. Склонны ли они отмахиваться от своих чувств и вместо этого улыбаться им? Что делает депрессию такой зловещей, так это легкость, с которой человек может скрыть все это за улыбкой. Они создают видимость счастья, чтобы освободить других от бремени решения их проблем. Однако бывают моменты, когда признаки этого фасада проступают за трещинами и обнажают оболочку одинокого, грустного и страдающего человека. В подобных случаях, если вы поделитесь с ними своей заботой и предложите им эмоциональную поддержку, это может им значительно помочь. Хотя это может показаться вмешательством в их бизнес, им нужно услышать, что это нормально, позволить другим разделить их бремя. В такие времена знание того, что ваши близкие и близкие поддерживают вас, может в значительной степени помочь эмоционально, а также может побудить их обратиться за профессиональной помощью. Поэтому лучше дать им понять, что вы всегда рядом с ними, но не продвигайте разговор дальше, если они этого не хотят. Замечали ли вы какие-либо признаки скрытой депрессии, с которой, возможно, сталкивается ваш друг выше? Описывает ли что-нибудь из этого ваш опыт? Оставьте комментарий ниже, если хотите. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться любыми мыслями, которые у вас есть. Если вы нашли это видео полезным, обязательно нажмите кнопку «Мне нравится» и поделитесь этим с кем-то, кто, возможно, чувствует, что ему трудно и ему нужна помощь. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомления для получения новых видео. Как всегда, супер спасибо, что посмотрели.